Качели Свирели, трели, сколыбели, Поют нам всем до одного, Но вырастаем, и качели Уж не скрипят нам ничего. И песнь души едва ли слышим, Фанфарный марш трубят года, И счастьем жизни наивысшим Осталось детство навсегда.